Все хорошо? Можно и без очков? Да, будем без очков. Поэтому... Зень Зеньки открываем. Снова на канале Сочи UDV. Иван Колосов. Друзья, Иван Шамшин. Друзья, Иван Шамшин. Все опять по новой. Иван Шамшин. Иван Шамшин, давай. Ну правда, как... не, а ты знаешь, вот когда сейчас мы снимали, люди проходили рядом, это, блин, натрикает чуть-чуть. Кабинет станет тут вот, на душе. Где стоит? Да, а то, ну, ты, ты видно теряешь? Ну я же ему ну, сказал, перезвоню. Ну, ну вот, сбрось. А вот будет еще, вот есть такие да. люди, вот сбрасываешь он на 5 долларов, сбрасываешь. Нормально видно, да? Ну нормально. Короче, света не очень. Света не очень. Сильно принципиальной разницы нет. То есть. Иногда не имеет смысла переплачивать, потому что ну они также сдаются, они также перепродаются, все тоже друзья приветствую вас на канале Сочи ДВ. Иван Колосов, Илья Шамшин. Не забудьте подписаться, поставить лайки, колокольчики, да. все вот здесь, вот Вот видите, вам весь этот фонд, да. друзья. Подписываться вот здесь, подписываться вот здесь. Да. И самое главное, ставим вот такие большие лайки, потому что сегодня будет очень интересный контент, очень интересный обзор готового решения, куда вы хотите, и вы постоянно рассматриваете, что-то приобрести. готовое. Готовое просто же... взял и забыл, да, Да, я сел тут то... в повозсту поехал. Чих-чих. Да, вот да. да. Мы очень много рассказывали про мир один. Мы практически в каждом эфире, в каждом интервью, постоянно, постоянно, практически да, в каждом ролике мы об этом рассказывали но сейчас доехали решили для вас снять обзор именно апартаментов готовых с сеймотов которые уже в управлении которые работают которые можно купить за наличку можно бы ипотеку можно в рассрочку можно в отсрочку как хочешь как просрочку можно купить а самое главное друзья это локация оживленная локация сейчас э, я вам покажу да сколько здесь у нас трафик так людей слушай, в данное на данное время январь да и самое главное у нас уже на дворе Январь, вторая температура, половина января, вторая, да. Полная января, плюс 17 градусов. Сегодня обещают плюс 19. Да, я думаю, не будем не будем показывать количество народ. поверить на слово, вот мы сейчас, мы просто в немножко зашли, чтобы народ не мешал. А, очень плотный трафик, самая красивая прогулочная улица Новогинск, у нас есть рестораны, а, я не знаю, ну перечислять инфраструктуру вообще Здесь никакого смысла все. нет. Вот максимально, вот что ты можешь ну, там... Самый центр, просто жирнющая локация, самый центр. Друзья. Оставайтесь с нами, мы сейчас поднимемся в апартаментный комплекс и покажем вам все изнутри. И как входная группа выглядит, и как ресепшн, и как коридоры, и как сами апартаменты выглядят. Будьте с нами. Друзья, контент будет вот такой, поэтому давайте не переключаемся, смотрим до самого конца и сразу же ставим вот такие лайки и подписываемся. Поехали. Поехали, посмотрим. Именно вот так выглядит апартаментный комплекс мер 1 У нас сколько здесь? 5 этажей, по-моему, да? если не ошибаюсь, Пять этажей. Большое количество апартаментов. У нас основная масса сдается через ООО «Зеркало», через управляющую компанию застройщика, и другая часть сдается через Инсочва. Вот здесь есть вся подробная информация. Они, кстати, вот, эти апартаменты выделены. Пойдем дальше. Можно посмотреть, как выглядит, так скажем, отель изнутри. Покажи, Вань, потолки, не потолки, вот все, что, все, что есть. Собственно, вот так все выглядит. Естественно, у нас по всему отелю электронные замки. Что еще? Инсочи, когда знают Инсочи, у них все это идет дистанционно. И народ заезжает, так скажем, бесконтактно. Естественно, уборка, клининг, все... Работа проводится дистанционно Заселение, выселение Друзья, собственно, вот апартамент 30 квадратных метров, это мир родины Это то, что мы рассказывали уже неоднократно Это то, что сдается как из пулемета То, что уже с ремонта, я не знаю, с наполнения Все, все, все, пожалуйста, вот тебе забирай Друзья, самое главное, хочу сделать небольшую поправочку Только что сейчас разговаривал на ресепшене В этом комплексе есть две управляющие компании Одна слабо сдается, другая сдается 100% Одна у нас о. Зеркало, а вторая инсочи. Правильно? Да, да, да. Но инсочи ресепс... сдают дистанционно. У них нет ресепс, но у инсочи они сдают дистанционно а, по новой системе. То есть это все происходит а, как-то бесконтактно. А... Короче, самая главная суть бесконтакт... какая? главное, Самая главная какая суть. Приобрести выгодно локацию звездец, какой красивый ремонт. И заключить с управляющей компанией, которая сдает на сегодняшний день 100%. И, конечно, есть такая небольшая поправочка, что в этот комплекс так получилось, что заходит еще третья управляющая Какая? компания. Это про третий, не знаю. Будет три управляющие компании. Но самое главное, есть инсочи, которая сдается очень-очень хорошо. Да, это готов готовое за... решение, да, у отдал нее... и забыл. У нее заполняемость 100%. Как я считаю, нужно выгодно приобрести готовый ремонт мебель техника. Самое главное, у вас, допустим, вид на улицу Новодинская. Либо на Островского. Либо на Островской. Здесь не принципиально. Человек пришел, отдохнул, поспал, Помылся, перекусил. Есть своя кухонная зона, диван, кровать, большой санузел, да, что у нас здесь обеденная зона, стол и витражное стекление. Самое главное. Пришли, отдохнули, отдали управление, уехали к себе домой и получаете пассивный доход. Кстати, насчет видов. Смотрите: здесь вид либо на Островского, либо на Новодинского. Естественно, эти апартаменты очень сильно отличаются по цене. На островскую подешевле, на Новодинское подороже. Но бывают зазоры прям сильно большие да, относительно там, двух одинаковых апартаментов в одинаковой площади. Но когда они сдаются, у них разница в сутки, знаешь сколько? Полторы тысячи рублей. Полторы-две тысячи рублей, если мы берем двухместный стандарт с одинаковой площадью, между Островским видом и видом на и на полторы-две тысячи рублей. Ну то есть нет разницы переплачивать по цене входа. Самое главное, Слушай, чтобы у нас сдавалось. Понятно, что видовые характеристики они всегда будут отличаться. Эти критерии, что вид он будет ну, немножко поликвиднее, да, подороже сдаваться. Поликвиднее, да, на перепродажу, естественно, это немножко повлияет, но опять же здесь вопрос а, порога входа, да, то есть там дешевле, здесь чуть подороже. Однозначно мир один. 1... Блин, но ну, все-таки для меня, вот он номер один, и для меня это отель номер один, да, то есть, опять же, то есть если смотреть в нормальном, адекватном м -м, бюджете, то есть это когда там не больше 20-30, ну, там 10, там 11, 12, это, это хорошее м, предложение. Так, что... готовое решение, которое вот здесь и сейчас. Люди, знаешь, вот бывают, я хочу здесь сейчас приобрести, но чтобы это сразу же сдавалось. Ждать вот мир один. Не хочу ждать, говорит Ждать не надо, ничего не надо. Еще огромный плюс, я не устаю об этом говорить. Потолки. В... Огромные потолки. Кстати, на втором этаже потолки еще больше. Мы их снимать сегодня не будем. Там апартамент у нас без ремонта, но смысла в этом никакого нет. А Вот готовое решение. Потолки высокие за счет высоких потолков площадь кажется еще больше она увеличивается да да еще важный момент вот прям крайний важный момент друзья мои здесь стоимость за квадратный метр такая же как и кислороде даже даже меньше да, здесь даже в некоторых позициях меньше квадратный метр чем кислороде в Сочи парке но как бы блин но ну, это самые жирнющие локации. Я даже мы не стоим об этом говорить. Здесь и командировочные у нас, и люди на мероприятия приезжают, и деловая аудитория. Все корпоративные клиенты, все едут сюда. Самое главное, друзья, давайте так. Большая двухспальная кровать. Есть отдельный место еще диван, да. который раскладывается, из него можно сделать тоже двухспальный большой диван. Телевизор, сплит-система, подогреваемый полы, все красиво. Давай пойдем в соседний номер Давайте и, и из, него, да, из него продолжим. Давайте, поехали. Да, вот у нас, собственно, второй апартамент, а также 30 квадратных метров. Все то же самое. Единственное, здесь наполнение немножечко отличается от предыдущего апартамента, но тем не менее это все... Типовые апартаменты, которые сдаются как из пулеметов. Ну, Вид у нас минус, на Новогинскую. Да, плюс-минус дизайн, он примерно одинаковый. Но самое главное, у нас панорамное витражное остекление. видно на Новогинскую. это все прекрасно, знаете, да, это главная артерия города Сочи. Большая кровать. Кухонная зона у нас, барная стойка. Э, стульчики, обеденная зона, все у нас здесь есть. Да, смотрите, еще... Э, э, когда идет выбор между апартаментом на Островское или на Новодинское, здесь смотрите, какая штука. Когда вы заходите в пустой апартамент, ну то есть, ну как он пустой, ну с ремонтом, да, то есть там занузел готов, все готово, э, но нет наполнения. Понятно, что в первую очередь ты стоишь и смотришь э, в окно, потому что смотреть тебе некуда. Ну правильно говорю? Да. да. Когда у тебя есть наполнение, когда у тебя полностью упакован апартамент, ну по большому счету, какой-то сильно принципиальной разницы нет. То есть, Иногда не имеет смысла переплачивать, потому что ну, они также сдаются, они также перепродаются. Все то же самое. А я что-то задумался. Потому что я засмотрелся, знаешь за что? Я засмотрелся на витражное остекление, на кровать. Ну и вот как-то в целом... И... А я на администрацию смотрю. Да, и вот стоит такой, и, и такой мне уже хочется здесь и переночевать, а потому что самое главное... А знаешь, я тебе хочу сказать, что, друзья, зайдите, почитайте, даже просто отзывы, наберите в 2GIS да, о комплексе мира. Все отдыхающие, проживающие, кто проживали уже в этом комплексе, все оставляют положительные отзывы и хотят сюда вернуться еще раз. Самое главное, что мы вышли... И мы попали в самую-самую гущу атмосферы именно для отдыха, для прогулки. До моря идти буквально 5-10 минут. Причем с кайфом идти. С кайфом вдоль пальмочек, вдоль вот этой самой-самой нашей главной улицы, да, Новогинская. Поэтому, друзья, что могу сказать? Давайте свое личное мнение. Это готовая ниша, куда... Цена входа, готовое решение, сразу же подписать договор с управляющей компанией, не нужно заморачиваться вообще, не хватает денег, можно рассмотреть в ипотеку. Кстати, здесь без первого взноса проходит, здесь а, насчет банков, у нас на самом деле есть только два банка, с вами здесь Сбер и Дом и РЭП. Дом и Рэп. А Оценка здесь хорошо проходит. Проблем вообще никаких. Нет Документы, Вот такая стопка документов уже готова к сделке. Однозначно. Но имеет смысл рассмотреть. Я всем говорю. Слушай, ну возьми без первого... Ну нет бабок, блин. Возьми без первозноса. Единственное, вот я всем говорю одно и то же. Просто ну, какая-то такая, знаете, рекомендация. Пусть будет запас денег на условно там... 2-3 месяца, почему на 2-3 месяца, а -а -а. если ты взял ипотеку, первое, пока мы проводим сделку, второе, мы наполняем, потому что основная часть апартаментов, они с ремонтом, но без наполнения, а, наполнение можно также включить в стоимость ипотеки, то есть тот, кто тебе продал, да, то есть собственник, он же и сделает тебе наполнение. Дальше, у тебя есть запас на 2-3 месяца, Почему на 2-3 месяца, пока мы сделку провели, пока мы наполнили И расчет идет здесь за предыдущий месяц, то есть у нас сейчас январь рассчитывается за декабрь Да, но самое главное, друзья, что вот мне нравится, здесь из всех, вот, вот я назвал, да, управляющих компаний Одна из них сдает 100%, потому что у нее уже все это наработано, и не нужно заморачиваться Самое главное, цена входа, цена входа вот в этот комплекс от 9 миллионов рублей. От 9,200. От 9,200, да. Но смотрите еще, в чем большая разница. У нас достаточное количество апартаментов, апартаментных комплексов. Это мы, как это называем, на фотке. Мы их называем, да. И у них цена больше, и находятся они дальше, и площадь у них меньше. И сдаются они намного дешевле дешевле, вот там, да, нет, там тоже есть заполняемость, насчет запол... заполняемости вопросов нет, но стоимость аренды посуточные она немножко ниже, еще этот вариант, друзья, можно рассмотреть для себя слушай, ну вот если, ну есть у тебя бабки там, или есть у тебя там возможность платить ипотеку, можно купить 30 метров, вот мы сейчас находимся 30 метров, по сочинским меркам достойно площадь, да, и ты находишься в самом центре, купи себе, единственное смотрите, вот давайте вам расскажу вчера было значит, на втором этаже, там высота потолков еще больше, там где-то 3,70-3,80 высота, высота потолков. Мы посмотрели апартамент 21 квадратный метр. И что могу сказать, то есть высота потолков все-таки там решает, она больше, чем здесь. Но некоторые апартаменты, они не в продаже, но я сам. Ну, лично увидел, мне проходил, заглянул. Сделали двухуровневый. Ну, колхоз колхозом. Просто вот эта глаза закрывает, чтобы, господи, ну, не что... Не та высота потолков. Но, да, даже сказала, да это ему, вообще не ему, надо. ]ater. Я, я бы, хочу сказать, я бы здесь даже и сам бы проживал. Вот, вот здесь вот, да да, да? да. Мне очень нравится вот это все это решение. Очень нравится локация. Все в шаговой А, кстати, из двух номеров то где бы жил? А, из двух номеров, слушай, или в том, или в этом. Ну, нет, я виду в каком-то жил бы. Я жил бы... Наверное, в том. Я тоже знаю в том. Да, да мне тут больше зашел. Да. Поэтому, друзья, давайте вам, уверен, понравились эти два номера, весь этот обзор. Ну что, пожелаем да. всем хорошего дня, вечера, кто нас в какой-то да, как да, мы очень много говорили об этом комплексе, много говорили об этих перепродажах, собственно, сняли видеоролик. Друзья, дайте обратную связь, я знаю, что есть активность с вашей стороны, я знаю, то, что большое количество покупателей уже забронировало, уже греются на ипотеке, да, то есть отдавливаются потихонечку и уже хотят забрать. Однозначно сейчас напоминаю, что это цена входа, плюс-минус такая же за квадратный метр, как и uh, в Сочи парке с народ, ну популярные, так скажем, жилые комплексы. Да, если кто-то... Если кто-то кто хочет просто побольше узнать информации, напишите, позвоните нам, мы проведем это все в режиме видео онлайн, в режиме реального времени, вы посмотрите всю входную группу, все полностью, вот это можем разобрать, даже залезть под подушку. Да. Ну и все, давай прощаться. Да, Друзья, все, всем пока, всем да. пока, всем хорошего настроения. Вот такие лайки ставьте, пожалуйста, нам будет приятно. Да. Спасибо.